Привет, друзья! Сегодня мы разберем песню Владимира Высоцкого «Спасите наши души». Сегодня спонсорское видео, и поступил заказ на, на разбор песни, но еще и на то, чтобы эта песня прозвучала в сопровождении гитары. Ну, поехали! Сыграю слепо! Первый куплет соответствует первому куплету, как бы низкий куплет. Да? Высокий куплет, он, он же повторяется несколько раз потом третьим и четвертым. Взял тональность Ре минор, послушал много вариантов, которые поет Владимир Семенович. И что-то среднее сделал между нотами и то, как он поет. Сейчас разберем. значит В песне-то не так много аккордов. Ре да? минор, Соль минор, Соль минор с шестеркой, С7, он же до а и Ля, 7, а7, ля, ля септ доминанта. Сегодня у нас конский список. Бег и находца Владимир Высоцкий. Кони привередливые он же. Рыжий конь, рыжий конь Михаил Боярский. Кони в яблоках. Электроклуб. Есаул Газманов. Мои мысли мои. Скакуны тоже Газманов. Черные подковы из кинофильма Не может быть. И ходят кони из кинофильма Бумбараш. голосуйте как обычно тут, в группе. Свои идеи по Высоцкому пишите в комментариях или на почту. И давайте еще один конский список, тоже свои идеи пишите. Хорошая, интересная тема. А, выйду ночью в поле с конем, не присылайте, не пишите. Есть уже два видео, проверяйте канал. Поехали, давайте разберем. Я для начала, для вступления и для окончания взял Три 3-3... Три точки, три тире, три точки, да? Три восьмых, три четвертных и на стаката И на ре. То есть сначала ля перед песней, после песни на ре. Уходим под воду. В нейтральной воде две фразы взял как, как вступление к песне. Ля-ля-ля-ля-ля-ми. До-до-до-до-ре. До-диез, естественно. Время ре миноре, кстати, приключай си-бемоль. Ля-ля-ля, ля-ля-ля-ля, аккорд из яблочка, ми-до-дес-ля, потом до, ми-соль-до, можно ре-минор взять, фа ля, ре. можно, кстати, перейти, вообще песню можно сыграть, конечно же, на баллайке соло, нужно играть таким маршеобразным ритмом. То есть все паузы, которые э, есть в песне, на эти паузы играет гитара. Вы должны играть на баллайке просто эти аккорды. Вот и все. То есть все отличие. Мы можем погоду. году. Значит ра рэ, ра ра соль. Ми, ми, ми, ми, ми, соль. Опять же. Везде пунктирный ритм, обратите внимание. Соль, соль, соль, соль, соль, соль до. Си, бемоль, си, си, си, си, си, си. Си, си ля, Ми, ми ля. Крещендо делаем к припеву. Потому что там уже спасите наши души, это крик, это на форте. Вторые струны. Соль. Соль, да? Ми, э, си бемоль, ми. Опять соль. До, до мажор. Соль, ми, до. И ми. До диез пошел припев? Первый вариант. Ми, фа, фа, фа, ре. Ми, фа, фа, фа, ми, си, бемоль. Ми, ми, ми, ми, ми, си. Ре, фа, ми, ля. Ми, фа, фа, фа, фа, ре. Фа, фа, фа, фа, фа, фа, сля, соль. Переходим к ля да, и дальше второй куплет, вторые струны, ре, ля, ре, сибемоль, соль миси, то есть по сути обращение, да? соль, это получается соль минор с шестеркой, сибемоль, туда же, сибемоль Аккорд ми со ля можно большим пальцем. Ну, эти струны равнозначные да? Дальше. Ре ля. Ре. Все на ре. Ре, ре. ре, ре. Можно остаться на ре. И на до диез Полный вариант можно так сыграть. Си, бе ре. Да. Ну тут придется вот первый, второй, четвертый пальцы. И руца аорты. Ля фа-фа-мифаре. Ля-ля-ля-ля-си. Там слева по борту. Вот здесь триоли идут ритмически. Поэтому я применил гитарный прием. То есть B21. За такта вверх. То есть.. Получается, что сильная доля как раз большим пальцем. Те, кто не владеет гитарным приемом, возьмите бряцани. Можно сыграть так. Да, та-та-та-та. Там нужно совпасть со словами. Там слева по борту, там справа по борту, да? Там с... прямо по ходу. Вот. Поэтому выбирайте либо триулем, либо бряцани. Значит, си-си-си-си-соль. Да, два раза. Си-си-си-си-си-соль. Потом до-до-до-до-до-до. До, до, до, до, ре, до, аж вот сюда нужно забраться. Си, ля, ми, ми, ля. И, спасите, второй вариант. Вторые струны. Второй аккорд, Ой, второй куплет, вторые струны. Э, ля, ре, ре. Нужно. Да. На ля, да? Фа, фа, фа, фа, фа, соль, потому что соль минор пошел. И здесь Ре либо бряцаем ми бикар. соль и ля. О, до диез ля септ. По, три четыре спасите наши души для сила сила сила тоже на форте ля ля ля ля ля си си си си си си Си, То есть все дело в ритме, на самом деле, больше, чем в нотах. До, до си-ля. А, услышьте, да? А, услышьте. Ре-ля-ля ля-силя. Ля, себе ля. мой, естественно, да? ля ля ля ля, ля, ля до си. си, си, си, си, си ну пополам. И уже знакомый. Ход-ля. И в конце. В принципе, спасите наши души по первому куплету. Вторые струны, второй припев, а, вторые струны. Так, ля, фа. Фа, фа. Все время. Соль, соль и соль. А вот здесь можно ми. И как раз можно всю руку перенести. Этот же интервал у нас находится на шестом, седьмом ладу. Та и ми можно продекламировать немножко. та та та та та та та та и та та та та та та та та та та та та та фа фа та та та та это как в первом куплете, можно опять продекламировать, и наши души, да, три раза, и в конце песня о подводниках, поэтому постарался все разобрать, с гитарой послушали. Подписывайтесь, ставьте лайки, баллалайки. если есть идеи по поводу конского списка и высоцкого списка, присылайте, пишите на почту, Присоединяйтесь к нашему интернет-ансамблю, если нужно приобрести сборники, ноты, баллайки, подставки и прочее, пишите тоже, не стесняйтесь. На этом пока все, до новых встреч, пока.